Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с моим коллегой по журналистскому цеху Виталием Кропманом поговорим на актуальные темы. Начать я хотел бы с того, что вы знаете, как и все остальные, что вчера приключилось с Фейсбуком, Инстаграмом и Ватсапом. То есть все это легло на 7 часов и, насколько я знаю, господин Цукерберг на этом деле потерял 6,6 миллиардов долларов. Такой вопрос. Как вы считаете, здесь кто-то руку приложил, или это какой-то системный сбой, или как, как они утверждают, что там с маршрутизаторами не так? Как вы расцениваете этот инцидент мирового масштаба? Мне, кстати, сегодня же не попалась. добрый день, информация о том, что российская экономика теряла порядка 70 миллионов рублей в час, на, на фоне вот этого обвала социальных сетей. Вот. Я, как, наверное, и многие все считают, что, скорее всего, это чисто техническая история, потому что человек остается человеком, компьютер остается компьютером, мы можем как угодно далеко идти вперед, но в какой-то момент происходит какое-то падение, какая-то ошибка. Может быть, это чисто человеческий фактор именно программистов самого Фейсбука. Может быть, что-то еще какие-то. Но я не думаю, что это была хакерская атака, а, если честно. А злой умысел? Ну, хорошо, не хакерская атака, а кто-то хотел показать всему миру, что Цукерберг не такой крутой, как мы думаем, и на 7 часов можно вообще это все вырубить. Ну, в 2019 году Facebook падал на час. Хорошо. Шесть с половиной часов он падал последний раз в году в 2008. Тут ведь даже, наверное, не, не это интересно, на мой взгляд, на мой взгляд, интересно то состояние, так сказать, похмелья, абстиненции, не знаю, как это точнее назвать, которое отхватило людей, которые вдруг лишились социальных сетей. <связывая> ну, ну, ну, скажем так, не совсем э, лишились, потому что есть ВКонтакте, есть Одноклассники, прекрасные, в кавычках, сети российского производства. Но, а как вам кажется, не было тут... Э, э, Такого, что когда все яйца, извините, лежат в одной корзине, я имею в виду, что это было все в связке. То есть упал не только Facebook, а, как я уже сказал, Instagram и очень важно WhatsApp, о котором мы сейчас с вами и беседуем. И э, это наводит на мысли, что может быть плохо, когда все в одном месте сосредоточено и должно быть как-то какой-то запасной аэродром. Ну, смотрите, серьезные проблемы ведь были при этом и у Твиттера, куда так сказать, народ кинулся общаться, да? О проблемах говорили и в Телеграме, то есть просто перегрузка сетей наблюдалась, в других социальных сетях тоже наблюдалась перегрузка компьютерного, компьютерного оборудования. Хорошо и плохо, когда все лежит в одной корзине, да, наверное, плохо. То есть монополизм никогда никого ни к чему хорошему не приводил. Но, еще раз, любая, любая как мне кажется, любая техническая ошибка возможна. Я, в общем, сам имея... Основное образование когда-то инженера-электрика, примерно себе могу представить, что такие компьютерные сбои и вещи абсолютно реальны. Теперь давайте перейдем к другой теме. Она косвенно немножко связана с первой. Я имею в виду блокировка двух каналов канала Russia Today, вернее, немецкого филиала. Это RT Deutsche. И у меня такой вопрос. Вот то, что Россия обвиняет сейчас саму Германию, а не... Америку и YouTube, это э, осознанная такая стратегия или это вот такой вот э, косят, как говорится, по дурачка, что раз арти дождь, значит мы будем давить на Германию, а YouTube это тут уже вторично? Я думаю, что э, Кремль, уже говорить в России не хочется, хочется говорить Кремль в данном случае, ищет любые поводы для э, изоляции в том или ином виде. И любые поводы для того, чтобы каким-то образом ограничить работу, сказать, ограничить работу независимых СМИ в России, им фактически уже почти удалось, ограничить работу иностранных СМИ в России. И сказать, атаки на немецкие СМИ, это ведь уже не первая атака на немецкие СМИ, это уже не первая атака на тоже Deutsche Welle. Хочу вспомнить историю, когда Deutsche Welle обвиняли в том, что передавая сказать, классическое предупреждение посольства Германии о том, куда не надо ходить из-за массовых акций, Deutsche Welle якобы призывала к проведению в Москве протеста. Поэтому это, это не новая история. Тут надо немножко о другом, наверное, опять-таки говорить. Надо, может быть, немножко вспомнить, что такое Russia Today. И, наверное, все-таки сказать о том, что Russia Today, по большому счету, может называть себя СМИ только в России. Я вот сегодня случайно, опять же, мне попалась на глаза, замечательная история. Если мы возвращаемся к истории о сбитом малазийском Боинге, да, то именно Russia Today запустила в свое время гениальную версию о испанском блогере «Карлосе», испанском диспетчере Робота Борисфольд, который якобы видел, как украинские самолеты летели за малазийским Боингом. Как потом удалось выяснить, много месяцев спустя, такого человека никогда не было в аэропорту Борисполь. Такого человека, этот человек преследовался в Испании как мошенник и так далее и тому подобное. И он тогда потом как бы рассказал, по-моему, Радио Свобода о том, что получил от Раша Today за эти свои твиты порядка 48 тысяч долларов. Mm -hmm. Но э, эту историю никто проверить толком, толком не смог. Ну, вот, вот, вот такая вот как бы тема. Но дело в том, что вот, э, э, да, по поводу рашидды, их э, цель, вот, э, если открыть... В Википедию на русском языке и прочитать. Там написано, что цель канала не восхваление России, а указание на проблемы, существующие в остальном э, мире. И еще э, в редакционной политике они придерживаются следующих позиций. Первое продвижение идеи многополярного мира и национального суверенитета. Второе критика евроатлантизма и претензий США на гегемонию. А также третье изоблучение э, русофобии. Ну русофобия это вообще любимая тема российской пропаганды. Но дело в том, что мы забыли с вами э, напомнить за что собственно лишили арти дочь вот этих двух каналов за распространение фейков относительно коронавируса, в частности, вакцинации. И вообще, насколько я знаю, Russia Today любит вот эту теорию заговоров и приглашает всегда очень сомнительных гостей, которые никакой не пользуются в научных кругах, не то что популярностью, а никаким авторитетом не пользуются, но тем не менее для них это авторитетные гости. И еще на что я хочу обратить внимание наших зрителей, на то, что в... Политики Арти RT, и RT-дойч в частности, они всегда придерживаются одной точки зрения, никогда, не, насколько я знаю, не, не приглашают людей с альтернативной точки зрения. Я прав? Ну, мне кажется, что мы с вами можем нарваться на какие-то иски, но совершенно однозначно Russia Today это не СМИ, это инструмент пропаганды. Пропаганду ведь можно отыгрывать как угодно, можно, так сказать, восхвалять... Великого Корничева, да, можно ругать евроатлантическую солидарность. И то, и другое будет пропагандой, если подходить к этому соответствующими соответствующие приемы. Да? Что касается коронавирусной истории, то очень забавно за этим наблюдать, за всеми истериками, которые идут по поводу, например, вакцины «Спутник», да, и вдруг вчера появляется информация о том, что Министерство здравоохранения России заявило, что наконец в течение недели во Всемирную Организацию Здравоохранения будут переданы все необходимые документы для того, чтобы ВОЗ признала спутник. То есть, ребят, вы в течение многих месяцев кричите о том, как зловредно мир не хочет признавать вашу великолепную вакцину. Кстати, вакцина, действительно, может быть вполне, вполне высокого уровня. Почему бы нет? Потому что советская школа сказать, производства вакцин была действительно очень серьезная, очень хорошая, очень большая. И я совершенно не исключаю, что «Спутник» очень надежная вакцина. Но просто то, что это превращается, подрывает даже в самой России доверие к «Спутнику». Вот и все. Меня в этой истории с запретом «Раша Туда значительно больше интересует даже не позиция России, она совершенно понятна. Меня интересует, как поведет себя западное общество в этой ситуации. То есть до каких пор э, западное общество будет отступать перед вот такой вот явной агрессией? Да? Но, но мы видели эти примеры перед выборами э, э, российскими, да, когда Google все-таки пошел навстречу э, России и не России, Кремлю, а и м, убрал вот этот э, программу умное голосование. Ну, и YouTube, голосование. Тоже, и, и... И YouTube, YouTube тоже, тоже, да. Не, но Google и YouTube это собственно одно и то же. То есть YouTube принадлежит Google, так что когда мы говорим YouTube, мы подразумеваем Google. Да, но у меня такой вопрос: а в конце концов Google не скажет, что, ребята, я уже просто мы устали от Кремля и просто хлопнет дверью, я имею в виду сам Google и уйдет с рынка, как он ушел из Китая? Возможно такая вообще постановка вопроса? Ну смотрите. Французские виноделы не ушли с рынка российского, когда шампанское стали называть только то, что произведено в России. Казалось бы, куда дальше-то? Я боюсь, что сказать, бизнес окажется важнее совести. То, о чем говорил Навальный, собственно говоря, в этой истории с блокировкой умного голосования и так далее. То есть деньги оказываются важнее, чем, чем, собственное, даже, чем собственное достоинство. А вообще, вам не кажется, что это смешно, когда Роскомнадзор приказывает Ютубу или какой-то Куглу что-то делать? Где Роскомнадзор, извините меня, и где Google, американская компания, которая, собственно, не должна выполнять российские законы? Это вообще какой-то, по-моему, абсурд. Не, она, наверное, всяком случае, своими подразделениями, работающими в России, она, наверное, все-таки должна выполнять российские законы, да, все-таки экстр... принципа экстериальности у Google же явно нет, да, это же не дипломатическое ведомство, вот, и оно же понятно, это же идет обычный шантаж и диктат, и речь идет о том, что, даже не о деньгах, я думаю, речь идет о том, что возможную Уголовное преследование сотрудников Google на территории России в случае отказа Google выполнять российский закон. Google, то это не очень надо, я думаю, не очень хочется. Вопрос же в другом. Точно так же выглядит, когда там совет, комиссия Совета Федерации вызывает на Google, Facebook и так далее. Да? Мне интересует другое. Если вдруг по отчаянию это произойдет и совершенно безумившие а, безумные организации российские пропагандистские добьются того, чтобы запретить работу в Москве бюро РД, ЦДФ и там, Welle, да, как требовала Симонян. Какова будет ответная реакция и будет ли она вообще? Вот это, меня, вот это меня волнует больше всего, потому что человечество никак не хочет учиться на собственной истории. А может... В 1907 году уже в Мюнхене все было показано. Виталий, а может все гораздо проще? И э, Россия, в данном случае я имею в виду Кремль, хочет просто зарабатывать деньги. Насколько я знаю, сейчас с того же Фейсбука они требуют чуть ли не миллиард э, рублей. То есть это чисто коммерческая такая история. Они говорят, вы хотите что-то там печатать или что-то пропагандировать? Платите деньги и, и все? Может быть тут все гораздо проще? Не, окей, но какое отношение это имеет к... Корреспондентским бюро РД и ЦДФ в Москве. Ну как-то должна э, Москва госпожа, реагировать. Госпожа же кричала о том, что надо закрыть корреспондентские бюро РД и ЦДФ. Вот. И в общем они очень так иронично реагируют на все высказывания немецкого правительства, что немецкое правительство и это реально, на самом деле, это понятно, что по-другому и быть не может. Не имеет никакого отношения к блокировке, к а, вам расчету Таким образом. Какое отношение к этому имеет правительство Германии? Никакого. Но Мария Захарова сказала, что будет э, с их стороны такой ответ, который всем понравится. Но мы все ждем. Э, уже, по-моему, прошло... Неделя, да, прошла? Ну, в общем, короче, несколько дней прошло, и Москва как-то э, не реагирует, и мы ждем э, с трепетом, э, какой... Э какой выкинет фортель Кремль. Хорошо, мы сейчас на этом с вами закончим, но тема очень горячая и острая, я думаю, что мы продолжим ее. Большое спасибо вам за это, это интересное мнение, рассказ, и я думаю, что нашим зрителям и слушателям в данном случае будет очень интересно узнать, что тут происходит в этой сфере. На этом мы сегодня заканчиваем, большое вам спасибо. спасибо. До свидания, до новых встреч. Взаимно. До свидания.